Да-да, ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в космических инженеров. Ну и в данном же выпуске я в деталях расскажу тебе о том, что же мне удалось построить за кадром. Сажись поудобнее, наливай себе чаечку-кофеечку. приятного просмотра, а мы, конечно же, начинаем! Как ты, наверное, уже помнишь по прошлым моим сериям, начинаю я совершенно новый сезон выживания в космических инженерах. И поселился я вот в таком вот интересном месте, вот на такой вот горе. Да, здесь живописный вид открывается у нас, да, на окружающую, как говорится, местность. И мы уже успели построить здесь несколько очень важных построечек. Это у нас буровая платформа, вот с такой вот солнечной антенной, которая производит зарядку моих батарей, которые находятся здесь буровая платформа добывает мне большое количество ресурсов, да, про нее я тебе уже рассказывал в прошлых своих видосах. Если хочешь в деталях, то переходи, пожалуйста, в плейлист, там ты найдешь гораздо больше интересного по моему новому сезону выживания. А также я продолжил строительство вот таких вот отдельных ток станций для моих дронов вот наверное сейчас с них мы с тобой и а, начнем да по пути к ним как видишь я здесь сделал мостики все как положено у меня теперь здесь да для того чтобы можно было перемещаться гораздо удобнее. А вот здесь, как ты видишь, у меня находятся мои, я их называю док-станции. Почему именно док-станции? Да потому что они, по большому счету, предназначены для зарядки отдельных прикрепленных к ним устройств. Например, у меня здесь это дроны-помощники. А вот такой вот, ну это уже как не дрон, это просто станция инженера, перемещающаяся платформа. С помощью которой можно залетать на высокие какие-то объекты И производить их ремонт Почему именно эта платформа? Не скажете вы, например, «Э, братишка Scratch, ты чего? Есть же джетпак, сел на него да полетел Все, ребят, потому что я играю на достаточно хардкорных настройках сложности Где у меня даже джетпак очень сильно урезан Поэтому не получится у меня просто так взять, надолго залететь куда-то вверх без какой-нибудь нормальной а, помощи Поэтому мне а, и нужно использовать Вот такие вот различные Вспомогательные устройства Типа вот таких вот летающих платформ И так далее Ведь с помощью ее можно легко и просто Залететь куда-нибудь наверх а, Например произвести ту же а, Какую-нибудь настройку вот этой вот вышки Так что-то я не пойму, что-то у меня с управлением стало Или у меня какие-то движки не работают Хорош Опять что-то пошло не по плану Да, друзья, что-то пошло не по плану что-то какие-то двигатели у меня отказались работать, и моя платформа опять потерпела очередное крушение. Да, друзья, так оно обычно и бывает в инженерах, когда что-то а, идет а, не по плану. Пускай она у нас здесь полежит, если что, я сделаю такую а, новую платформу, потом уже за кадром. Да, друзья, бывают вот такие вот нехорошие моменты, а, но ничего, сейчас мы с тобой пойдем протестируем совершенно другой мой а, дрон. Как ты, наверное, уже заметил, мой худ немножко видоизменен, а все потому, что я играю с большим количеством а, модов. В моей сборке насчитывается около 50 модов, поэтому если кому-то будут интересны модификации, с которыми я играю, все ссылочки а, на все моды ты сможешь найти в описании под данным а, видосом. Переходи, смотри, все там бесплатно для тебя. А мы переходим к следующему нашему дрону. Это дрон батарейка. В каких-то уже видосах я его показывал. А, Но ну, давай тебе продемонстрирую его еще раз. Все дроны работают на а, скрипте под названием Vector Trust. Уж очень больно а, симпатизирует мне этот скрипт, поэтому я стараюсь его использовать а, везде. Так, что мы сейчас только что сделали? А, мы включили батарейку точнее да, поставили ее на зарядку и наш дрон отрубился да друзья вот это незадача один фейл на другом у меня сейчас происходит поэтому мы берем подлетаем вот туда спиливаем здесь один блок и заходим в органы управления моим вот этим вот дроном где-то у нас здесь была батарейка да вот в режиме зарядки она стоит пожалуйста а, вот, ставим ее в нормальный режим работы И теперь мы сможем управлять этим а, дроном Замечательно Так, заходим в его интерфейс Через специальную консольку И ай да, пошел, полетели Да, вот такой вот дрон-батареечка Он тоже у меня как вспомогательный вариант Он может легко и просто а, Вот этим своим нижним коннектором Бабах! Что ж такое, друзья? У меня дроны сегодня просто-напросто падают. Алло, хорош уже работать криво. Поработайте хоть немножечко на камеру. Никто не хочет, ребят, работать. Все дроны мои сегодня как будто пьяные. Все, в общем-то, выпендриваются и не хотят меня слушать. Черт возьми, что я натворил такого, чтобы мне вот так вот оно возвращалось. Ну да ладненько, друзья. А мы продолжим дальше, несмотря на наши вот эти вот... Небольшие ляпы Так, ну что ж, а, давай еще тебе покажу Что мне удалось построить Вот тут я вывел специальный контейнер Это у нас для того, чтобы а, Из моего главного хранилища Которое находится вот там вот на буровой платформе а, Все лишнее А типа, например, того же гравия Который у нас получается в больших количествах Он складировался у нас автоматически Вот сюда, потому что он занимает Места немало, как мы видим Здесь достаточно большая масса и объем я решил его оттуда переместить сюда, потому что у меня здесь бур работает. Я, конечно же, делаю приоритет на более полезные ресурсы, такие как железо, кремний. Там что-то еще, по-моему, добывается с обычной руды. Но также побочным продуктом является гравий, который я и начал выводить вот специально вот в такой большой контейнер. Я думаю, это правильное решение, чтобы избавляться от ненужного мне гравия. Здесь находится моя буровая установка, которая у нас круглосуточно а, крутит. Кстати говоря, давай мы сейчас с тобой ее немножечко а, подправим а, и немножко направим ее пониже, чтобы она у нас все-таки добывала, а не просто так впустую а, молотила. Так, ну что ж, где у нас органы управления? Надеюсь, хотя бы буровая платформа, вот эта установка у меня будет сегодня слушаться или же нет. Сейчас мы ее направим вот таким вот образом пониже немножко, да, вот так вот, и пускай она нам добывает а, обычную... Руду. Можем, если что, увеличить, посмотреть, как у нас идет добыча. Да, ну, видно, что немножко рельеф изменяется у нас, да, поверхность меняется. Это говорит о том, что, значит, у нас буровая установочка работает а, как нужно. Ну что, оставляем ее в покое а, и переходим, наверное, к следующим моим новым механизмам, которые мне удалось построить а, за кадром. Так, ну что ж, вот этот сборочный цех ты уже видел частично. А, в, одним, в прошлом моем видео я его демонстрировал. Там ничего особо не изменилось. Там, значит, у меня стоят 5 сварщиков, с помощью которых я варю здесь какие-нибудь устройство. Вот, наверное, работу этого сейчас сварщика я тебе и продемонстрирую. Помнишь, вот тот самый многострадальный агрегат, который недавно у нас разбился? Вот давай мы сейчас его с тобой постараемся здесь вот и восстановить. Для этого нам потребуется зайти сюда, выбрать проектор маленький, выбрать чертежи. Заходим, значит, в наши все чертежи. Вот, как видишь, у нас тут их огромное количество. Все чертежи являются авторской моей работой. И вот она, платформа инженера У меня здесь тоже а, находится Значит, открываем ее два раза И смотрим, где она у нас появляется Здесь нам необходимо нажать, наверное, на проектор Хотя он вроде бы включен И пойдем посмотрим Да, вот сюда вот чертежи у меня загружаются Вниз Вон там мы внизу видим эту самую платформу а, Все, что нам остается, это добраться до проектора Так, так, так, проектор маленький и э, выставить определенные э, параметры. То есть, например, смещение различные установить. Так, здесь у нас будет на нуле. А, смещение по Z. Поднимаем наш с вами агрегат повыше. Ага, раз, подняли. А еще, наверное, мы его сейчас повернем по вот этой вот оси. Так, поворачивается он у нас или нет? Вот таким вот образом поворачиваем. Далее делаем смещение по оси Z. Немножко опускаем пониже наш с тобой чертеж. Здесь предлагаю внизу установить дополнительный блок для того, чтобы нам к нему можно было прикрепить другие дополнительные блоки. И, наверное, все-таки еще повыше этот чертеж-то вы поднимем. Все, друзья, вот теперь мы правильно поставили, и теперь можно варить. Как у нас происходит сварка? Мы подходим вот к этому пульту, включаем сначала сварщики, вот здесь они находятся, раз, все, загорелись красненьким, хотя можно включить их попозже немножечко, когда мы опустим. И опускаем а наш с тобой а, поршень зажимаем вот сюда Опускаем на самое максимальное, минимальное значение Да выключайся уже, блин, не хочет выключаться Вот так вот, например, да? Я думаю, что будут сейчас доставать Давай еще пониже сейчас опустим Все, вот так вот, думаю, достаточно И включаем наши сварщики Бабамс! Все, друзья, сварка пошла Я думаю, процесс займет не слишком долгое время и наш с вами агрегат будет сварен в кратчайшие а, сроки. Вот таким вот образом мы и восстанавливаем какие-то поврежденные а, устройства. Да, стоило нам только поломать одно из них, мы сразу же быстро это все дело а, восстанавливаем. Для того, чтобы проварить какие-то боковые места, можно нам повернуть с помощью ротора все это дело. Вот так вот. Вот так вот, друзья, легко и просто у нас крутится наш, наш с вами вот этот вот а, механизм. И происходит такая вот круговая а, сварка, Как мы видим, все элементы достаточно четко, качественно проварены, кроме разве что антенны. Вот на антенну, кстати говоря, да, осторожно, главное, чтобы нас сейчас не проварило, потому что эти сварщики достаточно нехило так дамажат. Вот, друзья, не хватает только компонентов вот для этого вот, для антенны, как я вижу, но мы сейчас сразу же поместим их куда-нибудь а, в очередь на производство, скажем, вот, сюда вот так все компоненты добавлены были в очередь на производство замечательно так уже эта штука начала вращаться с нашими а, сварщиками сейчас как только у нас произведется а, компонент для изготовления антенны у нас антенна должна вот это вот провариться компоненты как мы видим изготавливаются не так уж и быстро ну что там у нас в производстве? Давай посмотрим. Ага, у нас они встали в очередь после мешков с цементом. Давайте ускорим этот процесс. Просто-напросто в сборщике поменяем местами. Вот, друзья, недостающие антенны изготавливаются. И вот наша вот эта вот антенка проваривается. Для чего важна антенна на этом агрегате? Все легко и просто. Для того, чтобы можно было удаленно управлять этой платформой. Да, на ней тоже такая функция имеется. Это на случай, если мы вдруг залетим куда-то наверх, а сами случайно сорвемся и упадем вниз и у нас, например, не будет возможности залететь на джетпаке, а на нашем джетпаке особо ты не полетаешь, не разлетишься вот такой вот он медленный, урезанный а мы с помощью удаленного доступа просто подключимся к нашей платформе вот, кстати, она уже функционирует, потому что антенну проварили, да, давайте сейчас мы, да, подключимся и опустим ее на место, в нужное нам место, так, ну что ж, давай-ка мы с тобой сейчас приподнимем немножко эту всю да, систему Включаем наш с тобой поршень. Бамс. Не-не-не, в обратную сторону. И провариваем немножко повыше. Так, секундочку, давай, еще повыше поднимем сейчас. Раз. Все-все-все-все, вставай. Пониже надо опустить, пониже. Реверсом опускаем пониже. Так. И что у нас здесь? Вот эти трубки, мне интересно, проварились. Да, друзья, все проварено, все заварено. В общем, и в принципе, наша платформа снова готова. Да, как ты видел, в начале видео мы повредили платформу, а сейчас легко и просто мы ее... Ай-яй-яй-яй-яй, почти что а, чуть не сломал ее было. Так, давай мы сейчас отключаем роторы и поднимаем все это дело наверх и отключаем сварщики. Вот таким, друзья, нехитрым способом у нас происходит восстановление моих утерянных утраченных дронов, да, срезаем ее с нашей пуповины, так называемой, да, и все, друзья, можно спокойненько заводиться. Чуть то такое кресло у нас, походу, не проварилось, да? Ага, кресло не проварилось. На него что, компонентов не хватило? Наверное, точно, каких-то компонентов а, недостаточно было. Ну, мы сейчас вручную все это дело допилим, доварим. А, опять-таки, друзья, рад компоненты нам нужны, радиокомпонентов не хватило, поэтому у нас была проблемка. А, нет, друзья, все нормально. Сейчас мы доварим вот это наше кресло, а, точнее, окопки данного, значит, устройства. И попробуем долететь на парковочное место. Так, ну что ж, садимся. Я надеюсь, эта платформа нас не подведет и все будет нормально. Так, свет работает, двигатели работают, запускаются. И да, друзья, вот сейчас у нас функционирует все как нужно, только я это сказал. И опять, друзья, ну просто фейл на фейле. Ну ладно, ящик мы приделаем, это уж не такая большая проблема, да. Слишком сильно я, ребята, рванул вверх, не рассчитал. Двигатель здесь 4 на подъем, да, для того, чтобы перевозить нормальные грузы. Поэтому если очень быстро зажать пробел и его не отпустить, то можно, друзья, поплатиться вашим... Контейнером. Что ж, ладненько, пока поставлю его на зарядку вот сюда вот. И запарковали наше устройство. Двигатель, наверное, можно отключить, чтобы они не молотили. Ну и переходим дальше к моим новым каким-то интересным а, проектам. Также за кадром мне удалось сварить вот такой вот бур-добытчик, а, с помощью которого я гоняю за ресурсами. Ну что ж, давай мы с тобой отправимся за какими-нибудь ресурсами, а конкретно нас интересует наша а, железная а, шахта. Садимся за руль. Этого агрегата, кстати говоря, чертеж этого агрегата уже размещен э, в моих работах в стиме, его можно э, найти. Этот агрегат называется Крот 2, если что, если будете искать. Ну что ж, поехали, да, друзья, поехали, прокатимся до жилы э, с железом. Зарядки, надеюсь, нам хватит для того, чтобы вернуться обратно, думаю, что да. приехали к месту нашей железодобычи. Я здесь уже немножко все разработал, естественно, чтобы не заниматься этим 3 часа, например, вот прямо сейчас. Поэтому нам уже будет сейчас легко и просто. Нужно заехать в необходимую лунку. Так, я вот, правда, вечно путаюсь, какую из них. У меня тут их несколько. То ли вот эта вот лунка, то ли еще одна. По-моему, вот эта лунка правильная. Поедем, заедем-ка в нее и посмотрим, где же у нас находится добыча наша. Нет, похоже, другая все-таки Или это? Что-то я уж не помню, друзья. Ну-ка, пойдем прокатимся. А у меня тут две их штучки, да. Вот таким вот образом мы заезжаем. Да, все верно. И все, друзья, правильно мы заехали. С первого раза попали туда, куда а, нужно. И здесь, друзья, нас же, а, огромнейшие просто залежи железа. Как ты видишь, я здесь нашел ближайший к моей базе железный пласт. Да, и здесь уже, как ты видишь, разработал для его а, добычи. Ох, как много здесь железа у нас, да? Вот с этого угла, думаю, стоит а, попробовать. Так, ну что, включаем наши буры на девяточку. Раз. А, я думаю, что нам а, нужно будет увеличить сейчас мощность наших колес хотя бы до 60%. И давай мы сразу с тобой подвесочку повыше поднимем и пожестче сделаем, чтобы наш бур сильно а, не проседал. Так, ну что ж, вот таким вот а, нехитрым способом мы начинаем с тобой бурить. Сейчас еще немножко выдвинем поршни, чуть-чуть вперед, чуть-чуть вперед можно выдвинуть, да, вот так. раз, Все. И теперь можно спокойненько добывать. Все, друзья, вот мы и добыли до максимума То есть мы полностью забили железо в наши все контейнеры, включая тоже контейнер буров. И можно сейчас спокойненько уже выезжать обратно. Как ты видишь, у меня здесь настроена система автоматической сортировки. То есть, все ненужное, вот эти вот камушки, да, которые появляются у нас мы сразу же автоматически выбрасываем через аж целых шесть выбрасывателей, что очень удобно, потому что мы в таком, при таком раскладе не ждем слишком долго, пока у нас освободится наш контейнер. Так, ну все, сворачиваем буры, выключаем их, и можно потихонечку выезжать. Хватит ли нам мощности, чтобы теперь вытянуть это все, или нужно будет еще мощность колес увеличить? Я думаю, что достаточно будет 60% что ж, вот мы и добрались до нашей базы. Сейчас покажу тебе, как происходит разгрузочка добытого нами материала. Так, главное сейчас здесь нам аккуратненько проехать, ничего не повредить, в том числе и мой а, будущий а, ровер. Но с ним, я думаю, все будет в порядке, потому что у нас проект в разработке. Если что-то мы покоцаем... Мы непременно, непременно это все дело отладим. Ну что ж, разгрузка у нас осуществляется вот в этом вот а, месте. Мы подъезжаем вот сюда вот, встаем аккуратненько, закрепляемся. Вот как-то поровнее нацеливаем наш нижний коннектор прямо над а, вот этим вот коллектором, да? Как ты видишь, вот там внизу у нас все уже предусмотрено. А, ставим на парковочку и включаем на семерочку разгрузку нашего контейнера желательно сначала а, снизить высоту подвесочки вот таким вот образом да пониже немножко сядем да ну хотя можно этого и не делать убавим мощность наших колес и на семерочку Происходит, друзья мои дорогие Разгрузочка Из кабины мы можем наблюдать, как у нас Как у нас полосочка прогресса Падает вниз, точнее объем Заполненного груза, но она не спешит Падать вниз, потому что еще В бурах, да, в вместилище наших Буров очень много Руды, поэтому пока у нас Из буров все не выкинется, кстати говоря Они не учитываются, так как они Отдельно идут от общего хранилища Поэтому у нас полоска пошла И не сразу вниз, а теперь смотрите. Объем груза постепенно падает Да, 32 тысячи осталось у нас 62% процента И на базу, вот с помощью вот этого вот а, Нижнего коллектора Который принимает на сруду у нас база сейчас получает необходимое количество ресурсов на очистку. Количество ресурсов привезенных мы можем посмотреть на информационной панели, что находится вот здесь вот на базе. Нас интересует графа железа, которого у нас сейчас 65 тысяч. Это уже произведено. И плюс 56, точнее 63 тысячи. Руды. Это достаточно неплохой результат, да, этого мне вполне будет достаточно, чтобы закончить работу со своим будущим проектом под названием Rover Мулл», так его назовем. Да, вот он у меня здесь в разработке. Какова будет его финальная версия, я пока что не знаю, потому что я здесь только-только начинаю его разрабатывать, можно сказать, сделал только лишь часть шасси, поставил кабину и сейчас настраиваю как же мне присобачить сюда посадочную какую-то специальную платформу, а точнее платформу которая будет грамотно отъезжать от этого всего дела и будет грамотно принимать вот например тот же мой буровик к себе на борт буровик ведь у нас летать не умеет правильно, а мы сейчас делаем акцент на колесную технику, которая будет заниматься тяжелыми а, перевозочными, погрузочными а, работами. Да, друзья, вот он мой будущий ровер. Закончу я его в ближайшие из моих а, выпусков, поэтому смотри, пожалуйста, следи за моими а, новыми выпусками а, на канале Ура! Игра! Ты продолжай и дальше играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея! Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует!